Всем привет! Меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали на объект Алые Паруса. За спиной у меня Финский залив, прекрасный сосновый лес. Здесь мы уже начали строительство нового дома, вписали дом в текущий рельеф и разработали архитектуру в соответствии с пожеланиями заказчика. Пошли смотреть, что происходит. расскажу немножко о самом участке. Сейчас мы находимся на берегу Финского залива, это курортный район в 35 километров от Зеленогорска. Здесь у нас Финский залив, песчаный пляж сам дом находится порядка 80 метров от кромки воды можно обратить внимание что здесь достаточно много сосен старых которые растут на берегу на самом участке также очень много деревьев которые заказчик очень хотел сохранить для того чтобы когда он здесь будет жить находиться в окружении вот этого леса и с такой задачей он уже к нам пришел для того чтобы мы построили дом максимально сократив вырубку леса часть все-таки пришлось удалить но где это было возможно мы максимально его сохранили вот здесь даже получилось что дом попал в пятно застройки соответственно здесь планируется летняя терраса и для того чтобы его сохранить здесь выполнена свайная сейчас конструкция в перспективе она зашьется террасной доской все это примкнет к дереву и не будет каких-то зазоров больших, но дерево, тем не менее, сохранилось, и оно уже будет прям плотненько к дому э, находиться. Ну, собственно, заказчик этим решением остался очень доволен. Каждый архитектурный проект, который разрабатывается по требованию заказчика, учитывает не только местные условия, грунты, рельеф, также учитывает его стиль жизни, его хобби э, и увлечения. У кого-то есть охота, у кого-то рыбалка, кто-то любит кататься на серфе по волнам. Вот здесь заказчик захотел построить себе бассейн уличный, теплый, э, в котором можно проводить комфортно. Более продолжительное время, чем купание в Финском заливе, когда вода холодное, поэтому здесь уже выкопан сейчас котлован под будущий бассейн заведены трассы вода вывода воды и подключение электричества можно посмотреть глубина полтора метра строительство самого бассейна запланировано на следующий год сейчас уже зима и не совсем он сейчас тут нужен но, в целом, опять же, при разработке комплексного проекта такие задачи можно учитывать. Можно сразу заложить трубы, которые в перспективе, в случае, если вы их не учтете, будет сложно завести в дом. Здесь это сделано, комплексность проекта позволяет учитывать все моменты на старте и перспективе их просто доводить до конца. Про конструктивные решения. Здесь у нас залита монолитная плита площадью больше 300 метров квадратных. Устроены сразу все инженерные сети, которые закладываются на этапе фундамента. У нас есть здесь много выпусков под электричество. Здесь, здесь их около 10 штук. Это вводы электричества, выводы их на бассейн, на септик, на колодцы. В общем, очень много сетей, которые разрабатывались в рамках проекта есть трубы для вывода канализации отвода ливневки с крыши так как здесь будет плоское э, уст, э, плоское мембранное покрытие можно видеть да вот эти трубы их очень много здесь на фундаменте есть трубы для ввода и вывода воды э, как на отопление, так и на холодное, на холодное водоснабжение. Есть выводы на второстепенные строения, такие как бассейн или, возможно, какие-то беседки, которые тут будут строиться. Сам бетон, значит, здесь у нас плита армирование, армированная стандартная. Есть у нас небольшая ленточка под террасу со стороны выхода на залив. Есть терраса на винтовых сваях, которая устроена для пользования в летнее время. Опять же, на винтовых сваях она потому, что у нас есть дерево, которое, корень которого лучше не нарушать при более объемном строительстве. Под самой фундаментной плитой здесь уложен пеноплекс, потому что фундамент уходит в зиму. И для того, чтобы исключить фактор морозного пучения и промерзания грунта, мы вот его уложили, для того, чтобы всем было спокойно. Ввиду того, что здесь планируется... Сверху еще двухэтажный дом, э, по монолитно-каркасной технологии устроены сразу выпуска под будущие колонны, можно увидеть вот эти арматурные стержни, диаметр 12 миллиметров, шаг у них здесь... Э, Повторяет будущий контур монолитного каркаса, колонны вписаны в будущие скены. В будущем между этими колоннами будет уже заполнение из газобетона, наружный контур будет заполняться 400 мм, внутренние перегородки более тонкие, у них задача не сохранять тепло, а просто создать разграничение внутренних пространств. при строительстве загородного дома важно учитывать три основных системы э, подключения сетей, э, которые при помощи которых будет функционировать дом. И есть две второстепенных. Значит, основные сети – это канализация, водоснабжение, электроснабжение. Второстепенные сети – это а, подвод газа, дренажные ливневые системы, которые не во всех проектах участвуют. Значит, что касается канализации – это система, которая позволяет работать всем санузлам в доме. Она отводит уже из дома грязные воды. На этом участке уже был установлен цептик в процессе строительства, труба уже подведена, то есть в целом там уже можно поставить унитаз, им пользоваться, это все будет работать. От цептика здесь уже выполнен рассеивающий колодец, из него идет сток грязной воды и после этого за рассеивается, вот в этом поле уже самоочищается. Здесь уже заложена трасса вода воды, вода закладывается обычно на глубине полтора метра для того, чтобы исключить промежуток в ходе эксплуатации здесь пока не ясно будет ли подключение к местным сетям или здесь будет устраиваться скважина пока здесь просто есть гильза это 50 пнд труба внутри нее идет 32 -я. после уже подключения вода у нас поступит в дом вот здесь стоит узел подключения Вода и вывода воды из дома. Также на этапе закладки воды важно понимать, какие второстепенные здания будут на участке, где возникнет потребность в воде. Допустим, у вас будет баня, гараж, какая-нибудь летняя беседка, где тоже захочется поставить раковину или какой-то небольшой санузел. Поэтому из узла которая находится в доме, после ее очистки, после подготовки к использованию, можно ее запустить в другое место. Третья система – это электричество. Электричество можно пустить по воздуху, то есть стоит столб на границе участка, от него идет кабель, который втыкается в стену дома, потом опускается и заходит вовнутрь. Решение, по нашему мнению, не совсем эстетическое, не совсем удобное. Мы все-таки предпочитаем закладывать электричество под землей, для того, чтобы исключить любые вот эти висящие провода, которые портят внешний вид дома. Ну и на самом деле это не совсем современное решение. Здесь у нас сейчас заложены а, трубы ДКС, в них есть протяжка, после того как начнется этап прокладки электрических сетей, через эти гильзы при помощи протяжек затягиваются любые провода, которые уже подключаются к основному счету, который будет находиться в доме и также из него они будут обратно выходить, можно увидеть, что здесь у нас в доме где стоя, стоит электрический щит. Сейчас заведено порядка 10 гильз у них. У каждой есть свое назначение. Есть одна вводная, через которую ведется кабель. Есть ввод для интернета. Есть выводы на ворота, на освещение участка, на второстепенные строения, такие как баня, гараж, беседка. Есть ввод, вывод на домофон, который будет стоять на воротах. Вывод на камеры. Очень много систем в будущем, когда... Дом уже начнет обустраиваться, потребуется заложить, и для того, чтобы не сверлить стены, не долбить дополнительное отверстие, сразу по максимуму все это дело закладывается, это стоит на самом деле не так дорого, и перспективы уже используются, возможно, что-то останется не а, без наполнение, но ну, опять же, жизнь длинная, возникают новые пожелания, новые хобби, новые задачи, лучше иметь запас этих труб, никогда об этом не пожалеете. Второстепенные сети, это ливневки, ввод газа, подвод воздуха для камина, если он планируется. Здесь можно увидеть, что э, много проходок через уже тело фундамента выполнено. Здесь в полу вот такие трубы 110 заложены на домах, где выполняется плоская кровля, здесь устанавливается зачастую внутренний водосток, для того, чтобы правильно воду собрать, ее отвести, для того, чтобы исключить какие-то лишние трубы, которые пойдут по потолку до нужных приемочных труб в фундаменте. Соответственно, мы выполняем сразу, синхронизируем кровлю будущего дома с фундаментом, со стенами, чтобы трубы прошли в тех местах, где пойдут стены исключить какие-то выпирания э, относительно основных стен и здесь уже эти трассы выведены собраны воедино и э, спущены в колодец, который, э, в котором эта вода будет аккумулироваться и в перспективе сбрасываться уже либо в канаву, либо рассеиваться по участку там, где это возможно. Для того, чтобы ливневая система могла качественно функционировать, обязательно надо учитывать зоны сброса и отвода воды, которые будут в нее поступать. На этом участке выполнен рассеивающий колодец. Это вот такое конусовидное конусовидный колодец диаметр 695 миллиметров в него врезаются все трубы которые поступают от дома от стока э, с крыши э, если есть дренажная система или ливневая трасса вокруг дома она тоже в перспективе врежется в этот колодец сброс с очищенной воды с лосса также врезается э, сюда э, после устройство этот колодец позволяет дренировать все стойки с участка в одну точку на участках где есть песчаные грунты или какие-то сухие основания которые хорошо впитывают и отводят воду вот здесь как раз такой случай такие решения очень выгодны можно посмотреть вовнутрь здесь вводит введено Сейчас три э, трубы, с которых вода будет стекать сюда. В перспективе эксплуатации она будет полностью дренировать в грунт, и проблем э, с водой у заказчика не возникнет. время планируем приступить к строительству дома на этом фундаменте здесь у нас монолитный каркас два этажа плюс газобетон кому интересно пишите комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал с вами был марат компания фундамент спб всем пока